Всем привет, ребята! С вами я, Димас, сейчас я расскажу, как оформить свой канал. Ребята, если Вы можете оформить свой канал э -э, Благодаря. О, благодаря э -э, Выберите файл, ну, минимум, э -э, пусть вот такой будет. Или выберите из галереи Или ваши фотографии. Вот мои оформление фотографии я только что использовал это ребята а, некоторые блогеры делают шапки но я потом расскажу как сделать себе шапочку на канал либо а, скачайте чтобы для оформления как вот, минимум вот пишите, когда вы пишете 200 да да 200 140, и конечно здесь найдется большие шапки а, ребята, кому я помог с этой видео? Ну, вот, вот такой вот шапочка, если это вот такая вот. Найдите. Хотите сами выбирать на свой курс. Либо ну, я, при, э, принципе, да, выбрать у вас галереи А с вами буду я, Марк. Всем так, так, так, так. картинки выбирайте. Ди, Димасте.